Добрый день, дорогие друзья! За окном апрель, поэтому пришло время готовиться к Пасхе. Сегодня мы с вами будем заливать шоколадные яйца. У нас есть формы фирмы Мартеллата. Вот у нас есть такое гигантское большое яйцо, ровное. Есть яйцо с диагональными полосами, есть яйцо с гранями. Также нам сегодня потребуется темперировочная машина, скребок, и вот такой аэрограф который мы с вами рассмотрим чуть поподробнее очень удобная упаковка такая сумочка которую вы впоследствии сможете хранить и складывать голова аэрографа компрессор вот мы собрали наш аэрограф он очень небольшой Компрессор его тоже маленький, компактный. Он не займет много места, но позволит вам абсолютно не знать границ для работы с шоколадом, с красителями и со всеми необходимыми техниками, которые мы сегодня в том числе продемонстрируем. После того, как мы обработали всю форму спиртом, мы начинаем декорировать его с помощью двух размеров скотчей. У нас потолще и потоньше. Для этого нарезаем кусочки, которые будут достаточны для придания нашей формы. Отправляем в холодильник. Итак, растворили какао-масло. Сейчас окрашиваем его в белый цвет. Получившееся белое масло окрашиваем в нужную нам дозу небольшую. Заливаем краситель дозатор и красим яйцо. Теперь удаляем полосочки. Переходим к темперированию шоколада нашим привычным способом с помощью масла микрио. Топим шоколад с белым красителем. Заливаем шоколад в форму. Заполнили форму, ставим в холодильник на стабилизацию. Вот наша первая половинка готова. Переходим ко второй. Соединяем две половинки нашего яйца. Наши формы готовы, ставим их в холодильник на стабилизацию. Достаем наши заготовки из форм. Все прекрасно у нас получилось, можем соединять. Вот наше яичко готово, отправляем его в холодильник. Мы затемперировали какао-масло. Смешали его с красителем, теперь у нас есть четыре цвета, которые мы должны с помощью краскопульта покрыть наше с вами яйцо. Наше яйцо покрашено, отправляем форму на стабилизацию. С помощью растопленного шоколада наносим маленькие пятнышки на нашу форму. Берем для этого кисточку. Отправляем форму в холодильник. Для нового яйца красим какао-масло. Добавляем желтый краситель. Затемперированный шоколад заливаем в нашу крупенчатую форму. Наша форма готова. Ставим их в холодильник для стабилизации. Достаем наши яйца из формы. Соединяем две части нашего яйца. У нас есть съедобные дегидрированные цветы и съедобная зелень. Сейчас будем крепить ее к яйцу. Один из декоров у нас готов. Здесь мы использовали форму с гранями мартеллата, использовали цветной краситель и окрашивание точками. Все наши три дизайна получились. Посмотрите, какие весенние и красивые у нас яйца. Светлый Пасхин!